Добрый день, вы на канале компании Сила. Сегодня мы расскажем вам о себе радиостанции Vector VT27 Smart. Итак, поставляется радиостанция в картонной коробке серебристого цвета. Присутствуют синие надписи. Ну и, конечно же, здесь мы видим... Такую надпись как V2. То есть это вторая ревизия данной радиостанции с исправленными недоработками первых партий. Внутри у нас как обычно это инструкция на русском языке. Сама радиостанция с тангентой. Монтажный набор, а именно скоба для крепления. Держатель для тангенты и саморезы. Итак, первое, что сразу бросается в глаза, это, конечно, габариты. Они очень маленькие. Сам корпус радиостанции у нас выполнен на базе литового алюминиевого шасси. Сверху мы можем видеть бирку с серийным номером. Снизу у нас расположен динамик. На задней панели разъем для подключения антенны. И кабель питания с предохранителем на плюсовом проводе. Одна из особенностей данной радиостанции – это тангента. Она здесь не На самой тангенте располагается четыре кнопки с лицевой стороны А и Б и сверху две кнопки для переключения каналов либо уровня шумоподавителя кнопки а и b вы можете запрограммировать на любую функцию из 12 доступных по умолчанию на а при коротком нажатии происходит настройка шумоподавления при длительном нажатии переключение шумоподавления на клавишу b при коротком нажатии активируется аварийный канал здесь их 3, это 9 19 и 15 канал дальнобойщиков при длительном нажатии происходит блокировка клавиатуры включается радиостанция одним единственным регулятором и как мы видим при включении отображается частотный стандарт подсветка у радиостанции красная цвет подсветки не меняется под дисплеем расположены 4 функциональные клавиши и так первое при длительном удержании позволяет выбрать между спектральным и пороговым шумоподавлением. То есть АКУ у нас это спектральный шумоподавитель. Индикации нет, это пороговый. Кратковременное нажатие позволяет с помощью клавиш на тангенте регулировать уровень этого шумоподавления. То есть, вот мы затягиваем пороговый шумодав, вот ослабляем. И его также можно выключить. Также если мы зажмем эту клавишу и нажмем на тангенте на клавишу вверх, у нас появляется индикация ключка и клавиатура оказывается заблокирована. Кроме соответственно. Клавиши передач разблокируются точно таким же образом. Зажимаем здесь и на тангенте. Все. Клавиатура разблокирована. Вторая кнопка у нас переключает модуляцию с амплитудной на частотную при коротком нажатии. При длительном нажатии радиостанция переходит в так называемый профессиональный режим. И третья функция этой клавиши это работа с ячейками памяти. Для того чтобы записать канал в ячейку памяти мы выбираем необходимый нам канал и модуляцию. Вот допустим 21 канал FM модуляция. Это городской канал города Тюмени. Для того чтобы записать мы одновременно зажимаем вторую клавишу на радиостанции и клавишу вверх на тангенте. Чтобы записать в нулевую ячейку, удержанием подтверждаем это. И вот теперь мы видим, в нулевой ячейке у нас записался 21 канал. Давайте попробуем записать еще один канал. Выходим в обычный режим. Выбираем 15 канал. Модуляция у нас амплитудная. И проделываем все те же самые манипуляции. Зажимаем одновременно. Выбираем первую ячейку. Зажимаем подтверждаем. Все. Записали. Для выхода мы просто нажимаем на передачу. И третья клавиша у нас активирует сканирование в обычном режиме, в профессиональном режиме. При нажатии сканирования у нас происходит сканирование только по ячейкам памяти. И третья функция этой клавиши это регулировка мощности радиостанции. Вот сейчас вы видите индикацию H. Это значит повышенная мощность у радиостанции. Если мы одновременно нажмем клавишу на радиостанции и на тангенте. То мы включим пониженную мощность. И точно таким же образом включим повышенную Последняя четвертая клавиша отвечает за переключение аварийных каналов. Как я уже говорил, у нас три аварийных канала. Это 9-й ВФМ модуляции, 19-й ВФМ модуляции и 15 канал ВМ модуляции. Это канал дальнобойщиков. Длительное нажатие позволяет переключать сетки. Всего доступно 10 сеток. И последняя функция этой клавиши – это сброс радиостанции на заводские настройки. Делается это при выключенной радиостанции. Зажимаем четвертую клавишу и включаем радиостанцию. Видим надпись RESET. И все, радиостанция сброшена на заводские настройки. Также у этой радиостанции есть небольшое сервисное меню. На выключенной радиостанции нажимаем клавишу вверх. И включаем радиостанцию. Вот у нас заморгал частотный стандарт. По сервисному меню мы переключаемся первой клавишей. А выбираем клавишами на тангенте. То есть здесь мы можем поставить российский стандарт и так далее. Но нас и интересует именно европейский. Так как в России мы пользуемся европейским. Следующий пункт меню это регулировка гистерезиса шумодавов. То есть вот здесь у нас индикация не моргает. Это регулировка автоматического гистерезиса шумоподавления. А когда моргает, это регулировка порогового гистерезиса шумоподавления. Далее мы можем задать функции кнопок для тангенты. То есть АС это у нас функция Кнопки А при коротком нажатии. АЛ это функция кнопки А при длительном нажатии. И то же самое с кнопкой Б. Все эти функции описаны в инструкции к радиостанции. И в принципе повторяют назначение нижних четырех клавиш. Следующий пункт меню это отключение подсветки кнопок. ОФ это выключено. ОН включено. И последний пункт меню – это версия прошивки данной радиостанции. Чтобы сохранить все необходимые настройки, мы зажимаем клавишу «Назад». Все, все настройки сохранены и радиостанция у нас, соответственно, включилась.